Друзья, всех приветствую, вы на канале Ikigai. И сегодня у нас будет довольно интересный обзор рынка Поскольку на рынке вырисовывается очень масштабная информация И мы их, естественно, сегодня рассмотрим Я поделюсь своим видением рынка и тем, чего я ожидаю ожидают рынка в ближайшей перспективе Давайте с вами начнем А биткоин продолжает у нас постепенное падение, как и вся остальная криптовалюта И мы начнем с вами с более глобальной картины И рассмотрим, в принципе, общую картину рынка Итак, индекс S&P 500, индекс фондового рынка У нас отскакивает от золотого сечения 0.618, который находится на значении 4300 долларов. Здесь находится значимая область сопротивления. И мы с вами предполагали отскок от данного уровня с реализацией целей. 4050 долларов и 3900 долларов. Как видим, первая цель у нас полностью реализовалась. И теперь цена идет ко второй нашей цели. Обратите внимание, что мы с вами находимся в нисходящем тренде на индексе S&P 500, и у нас вырисовывается вот такая вот картина. Раз, плечо, голова, и в данный момент образуется второе плечо. Если мы видим здесь отскок от данного уровня без обновления минимума, то потенциально можем увидеть нечто вот такое вот. Формацию смены тренда и индекс фондового рынка пойдет у нас вверх. Напоминаю, что индекс фондового рынка коррелирует с криптовалютой, поэтому если данный индекс пойдет у нас вверх, то криптовалюта вероятнее всего тоже пойдет вверх. И это произойдет в ближайшей перспективе. Если же индекс обновить свой минимум, то формация полностью сломается. Запомните эту картину, мы к ней вернемся чуть позже на биткоине. Далее индекс доллара у нас продолжает свое повышение. И напоминаю, что мы с вами предполагаем рост индекса доллара примерно до 113-115 долларов к концу текущего года Осталось совсем немного и по расстоянию, и по времени И далее я предполагаю отскок вниз Если у нас индекс доллара растет, то криптовалюта у нас падает А если индекс доллара падает, то криптовалюта растет Я предполагаю здесь огромное падение, поскольку у нас будет отскок от тренда в линии сопротивления И реализация потенциала вот этой вот масштабной формации То есть мы видим здесь Здесь импульсное движение, огромное скопление и еще одно импульсное движение. Потенциал находится на значении 100 долларов и ниже. И туда мы можем идти несколько лет. Что совпадает, тесно, с средним временем бычьего рынка на биткоине. Мы с вами несколько недель назад предполагали здесь обновление максимума. В принципе, это у нас произошло. Но теперь на глобальном максимуме цена немножко остановилась. И теперь стоит в консолидации. Я предполагаю, опять-таки, дальнейшее движение вверх. Все это мы с вами проговаривали. Идем с вами дальше. Теперь возвращаемся к биткоину. Мы здесь с вами предполагали движение вниз, поскольку здесь вырисовалась формация клина в локальной картине, также присутствовала слабость покупателей и трендовая линия поддержки пробилась у нас вниз. Первая цель реализовалась, это цель 21 тысяча долларов И теперь цена э, практически дошла до второй нашей цели, это 19 тысяч долларов Например, что здесь находится снизу э, локальная область поддержки, довольно сильная Вот она, от 19 тысяч до 21 тысяч долларов И теперь данная область поддержки является очень значимой для цены Объясняю почему Обратите внимание, что с мая текущего года у нас имеется вот такое движение Раз, потом коррекция вверх Далее 2, коррекция вверх, теперь движение вниз И в случае, если мы отскочим от данной области поддержки, то есть вероятность возникновения масштабной головы и плеч То есть формации смены тренда Напоминаю, что биткоин находится в нисходящем тренде И данная формация, масштабная голова и плечи, сменит этот тренд на восходящий Потенциал данной формации находится на значении 35% долларов. То есть мы здесь можем увидеть полноценный отскок и дальнейшую смену тренда, но только в случае, если цена отскочит от данной области поддержки. Тем не менее, сейчас Сила покупателей не прибавилось, поэтому предпосылок для данного отскока нету. Мы сейчас стоим в консолидации внутри данной области поддержки И никаких сигналов на повышение здесь не образуется То есть сейчас больше вероятность того, что мы обновим текущий минимум Поскольку никаких сигналов на повышение нету, есть только область поддержки Но тем не менее я наблюдаю именно за реакцией цены на данный уровень А реакции пока что особо и не было То есть если мы здесь увидим хорошую реакцию вверх И возникновение здесь сигналов на повышение в локальной картине то вероятнее всего минимум у нас не обновится И мы будем рисовать с вами Данную масштабную формацию смены тренда Вот именно поэтому я говорил в прошлых Видео, что я наблюдаю за реакцией цены на данную Область поддержки и я объяснил Почему я наблюдаю за этой реакцией Поскольку это очень важный уровень Поддержки на данный момент для биткоина Если же минимум у нас обновится То есть цена пробьет данную Локальную область поддержки, то формация Головы и плеч сломается А я напоминаю, что она берет свое начало с мая текущего года То есть она уже образуется несколько месяцев. Если минимум у нас обновится, то нам придется ждать еще долгое время, чтобы возникли новые формации смена тренда. Рынок очень редко э, отскакивает V-образным отскоком, а обычно всегда вырисовывается разворотные формации по типу двойного дна или головы и плеч. Давайте подведу небольшой итог мною сказанного, то есть мое видение остается прежним, сейчас силы покупателей нет и есть большая вероятность того, что минимум у нас обновится. Тем не менее, я наблюдаю за реакцией цены на ближайшие уровни поддержки. И вне зависимости от того, обновится ли минимум нас биткоине или нет, я считаю, что в конце текущего года или же в начале следующего года начнется у нас полноценный бычий рынок. Поэтому я ждаю конца текущего года и продолжаю покупать каждый день криптовалюту. Тем не менее, кое-что меня напрягает. А, смотрите, на биткоине у нас... Еще до этого, до всего этого нисходящего тренда, возникли формации, указывающие на понижение а С своим потенциалом И потенциал данных формаций масштабных на биткоине реализовался То есть, по сути, биткоину вниз идти дальше некуда Но на альткоинах у нас есть довольно большие потенциалы для понижения Например, это есть на Солане, на Элронде, на Аде и так далее То есть на альткоинах потенциалы еще не реализовались И тут есть два варианта Либо и биткоин и альткоины вместе пойдут на понижение Либо биткоин у нас пойдет на повышение Альткоины в это время будут падать Такое уже происходило Когда биткоин рос, альткоины падали То есть капитализация просто переливалась передавала, из альткоинов в биткоин Поэтому по технической картине я вижу на альткоинах дальнейшее понижение То есть нам еще есть куда падать на альткоинах На биткоине я такого потенциала не вижу Поэтому такая ситуация меня немножко напрягает что делаю лично я? Лично я Покупаю естественно криптовалюту на споте Постоянно покупаю и у меня Есть хорошие позиции на дне Рынка, но при этом я Держу некоторые позиции в шорт Например в прошлом видео я создал Там новый аккаунт, новый депозит и Показывал пример торговли, то есть я Вернул рубрику торговли в реальном времени Можете посмотреть это прошлое Видео, там я показываю пример Как можно шортить рынок и зарабатывать На падении, то есть я держу Одновременно криптовалюту и на споте и при этом торгую в шорт То есть я предполагаю, что мы можем локально спуститься еще ниже Но глобально все-таки я всегда жду роста Поскольку рынок постоянно растущий Создал позиции на дне рынка я очень просто Я просто пользовался методом равномерных усредненных инвестиций То есть покупал каждый через равные промежутки времени на определенную сумму равную И моя средняя цена потихонечку спускалась все ниже и ниже Тем самым мои средние цены находится близко ко дну рынка, практически на всех криптовалютах. Поэтому, если вы еще не покупали, то я строго рекомендую покупать частями прямо сейчас, в особенности я советую покупать биткоин, поскольку на альткоинах еще есть потенциал для понижения. Также обратите внимание, что биткоин доминация находится у нас на глобальной поддержке, я предполагал, что отскок произойдет немножко пораньше, от значения 42%, но цена дошла до 40% и отсюда также можно предположить отскок доминации, то есть биткоин доминация будет расти. и как раз. Таки получается та ситуация, когда а, биткоин растет, биткоин-доминация растет и вместе с этим могут падать альткоины Поэтому с альткоином сейчас будьте осторожны, а вот биткоин сейчас находится на хорошем месте для постепенного инвестирования Ну естественно реализация наших потенциалов на понижение, которое мы с вами уже месяц или два проговариваем Указывает на то, что вероятнее всего данное понижение является Последним глобальным снижением перед бычьим рынком То есть вероятнее всего Это у нас последнее глобальное падение и после чего рынок постепенно будет разворачиваться и идти на повышение Вот такое вот мое видение рынка Друзья, если данные прогнозы вам помогают, то пишите об этом в комментариях Пишите обратную связь, вашу поддержку Я буду вам за это очень благодарен Ставьте этому видео палец вверх Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик Подписывайтесь также на телеграм-канал Там публикую анализ и свои покупки по проекту А ссылочка будет в описании Всем желаю всего самого лучшего Всем профита, побеждайте и всем пока